Это босс! А куда мне сразу на босса? Я только начал играть! Dark Souls, конечно, с капхедом, где просто приходишь куда-то и у тебя сразу... У тебя сразу босс? Ай, блядь! Да блядь! Прям мне в ебало прилетело, а? Это не... А, это не работает! Щит не работает здесь! На! Да блядь! Все пизда! Ебать! йоу йо, йо, Всем респект, братва! С вами Радио 120 Гигабайт, и у нас сегодня будет немножко такой запоздалый, да, первый взгляд на китайский Dark Souls, который называется Синер. Мне недавно прислали копию бесплатную, правда, для PS4, поэтому сразу говорю, это, кстати, первый ролик, который я снимаю на PS4, блядь. Но неважно, мы смотрим на саму игру, я, если честно, как фанат Dark Souls, у меня даже татуировка, блядь, между прочим, набита, да, по игре Dark Souls. Я хочу посмотреть, насколько хорошо или плохо справились китайцы. С этой игрой. А давайте, кстати, с китайской озвучкой поиграем. Мне кажется, это будет справедливо. Может быть, так даже мы и больше проникнемся. Этой великолепной игрой. Смотри, какой серьезный, пацан. Он идет так, как будто он сейчас подойдет ко мне и скажет: Слышь, мелочи, есть? ты, пидор. Алло, нахуй. Ну-ка давай, насыпай мне, давай в ладошечку. Как я понимаю, это наш главный герой замечательный великолепный. И, конечно, в стиле Dark Souls нам мало что объясняют. Ну да ладно, давайте так. Это все-таки такой проект. Графон, между прочим, вполне себе неплохой. Опять же, Dark souls подобный. Посмотрим, что там будет. Я, сразу говорю, я в игру вообще не играл, то есть я запустил, посмотрел, она вроде работает, побегал, по покувыркался, ни разу никого не бил, ни с кем вообще, даже противников не видел, так что это самый настоящий первый взгляд, обзор это, конечно, назвать сложно, потому что я, опять же, не играл в эту игру, я заметил, что нам не дают выбрать класс, хоть какой-то кастомизации персонажа тоже нету, значит, у нас есть огромный меч, на, сука, и маленький меч, так, о, нормальный камбари, кстати. А, ебать! Это чё, врач, что ли? А чё ты так медленно меч поднимаешь? А есть тут бэкстеп? ну давай, посмотрим. Ух, да, это, конечно... А, а, блядь, сука! Ладно, начало неплохое, я считаю. Давай еще раз. Так, а слушай, а давай большим мечом его попробуем выебать? Ну иди сюда, блядь. На, сука! А! На, падла! О, нихуя, вот это нормальный меч. Изи. Даже не ударил меня ни разу. О, как нора. О, ебать! Да ладно, нахуй, вы шо? А, ай, блядь! А, а, а! блядь! А как лечиться? Как лечиться игра? А! Ебать, пацаны, да вы заебали! А че в самом начале-то такая ебля Нет, давайте так все-таки поиграем. Очень странные враги, что могу сказать? Так, минус один. Тихо, вниз не падай, Артем, не надо больше этого дерьма. Так, они вообще на самом деле довольно-таки простые. На! Е-у нихуя! Вот это! Я понимаю МЛГ! Лады, это тоже враги! Как лечиться мать твою, скажите мне, сука? Ну! Так, ну ладно, вроде неплохо, вроде осваиваюсь. Как бегать-то, твою мать? Где бег? Во! Изи, нихуя, я тут сам нашел, ясно, блять? Я где-то час поиграю, вам потом все это смонтирую. Как вообще игра? И стоит ли в нее играть? Говно-не говно. Если вдруг она мне понравится, я вообще сейчас сомневаюсь, но вдруг такой же может быть, да? А, может быть, на стриме ее пройдем. Напишите, пожалуйста, в комментариях, что вы именно хотите, что вы вообще думаете об игре. Так, докоснуться да трогать это L2, это, видимо, у нас а, где ни свет, ни искр. Не пробудет жалкие души, а загадки темнее и глубже. За пределом сил человеческих, или Божьих, с каждым шагом я узнаю больше. Если голод с ума сведет, Жадность и мудрого убьет. в эту стихоплет жесткие. Пожертвования. Я не ебушь, это такое, но... Сторовый Зачем? Я пошутил. А можно отменить эту хуйню? Я пошутил. Что это за поебень? Расплата вернуть, пожалуйста. Ну отдай мне это дерьмо. Бля, хоть бы что объяснили, ребят. Хоть бы вы что объяснили. Ничего же непонятно. Видишь, смотри сколько всего здесь. Я не знаю, что это такое. Давай этот. Гневный Анго. На Начал твоего пути, концом война против греха станет свидетельством. Следящим за твоей душой, извиваться в адском пламени. Видишь ли, ли ты, грешник, что значит гнев? Твоя судьба — твой грех. Я, если честно, пока ничего не понимаю, но я хочу, меня отправить просто на локу. Есть локация здесь где-нибудь, а? Или мне вот сюда надо просто пройти? А, нет, здесь нельзя пройти, это тупик. Зависли Левин. А, надо выбрать... Точно надо выбор, выбрать один из семи грехов. Это зависть, лень, все, я начинаю врубаться, нихуя себе. А это что? Прожорливый. Во, давай, прожорливый возьму. Вокруг сокровищ говорит, выбор сделай, поспеши, чревоугодие дар прими. Прожорливый, жизнь, голод, смерть, плоть, кровь, останки, пыль. Голод все еще рядом, а экипаж уже был. Я принимаю это дерьмо и буду обжорой. Давайте я буду обжорой. Я не знаю, если мне нужно принять, я принимаю. Зелье уменьшилось, скорость исцеления уменьшилась. Ебать. Расплата, еще дальше происходит. А, все. Семь грехов. И каждый грех это локация. Что за странный перевод? От экипажа остались лишь кости, Кэмбер отправился в плавание, чтобы мир остал остальное поглотить. Чего? Так, ладно, я не знаю, может быть, здесь не надо ничего понимать. <Слышко> Ух, ебат! Это чё нахуй? Ебать, нихуя себе! что это за дичь? Это бос! А куда мне сразу на баттер Я только начал играть? Дайте локацию, прокачаться, что-нибудь, пожалуйста, что-нибудь за день? А, а! ебать! Кажется, ничего не выйдет. Исцеление! Ебат! Ебать! Нет! Нет! А! Ебать! Нет! Нет! Это босс, короче говоря, я понял. Блядь, надо идти в тот, который мне дали в самом начале. А какой меня прислали сначала? Вот калченому файстусу, да? Расплата. Я не понимаю, это уровни какие-то, или это реально какие-то испытания. Так, дайте-ка я потише сделаю, а то игра такая громкая, я сейчас ее чуть потише вам сделаю. Так, вот это похоже на локацию. Слушай, вообще не так плохо для инди-проекта. Это вроде инди-проект, пусть китайский инди-проект вообще. Да чего мы дожили, ребята, что я снимаю? Ну, как говорится, игру мне прислали бесплатно, надо отрабатывать. Блять, это все боссы. ребята, это все боссы. Это вообще вальраван какой-то жесткий, блять, из этого, из Хеллблейда. Э, так а что тут только боссамбы, блять? Алле, а есть локации? Почему меня к боссам сразу направляют? <связывая> уходи, уходи, уходи, мразь! Нахуй иди! Ай, блять, я отравляюсь? Да ну нахуй, а почему что меня отравляет? А, вот за ним шлейф а отравляющий, блять, идет. А, а, нахуй нет! На, сука! На, бля, сука! На! Отравление! Ай, блядь! Слушай, вот это вообще не такой э, сложный босс. Это такой, типа, шо? Dark Souls, конечно, с капхедом, где просто приходишь куда-то, и у тебя сразу... У тебя сразу босс? Ай, блядь! Ну, ебать! Ай, ты лечись, ты, сука! Это 7 грехов в виде 7 боссов. И это весь контент игры. Это 7 боссов. Как варик посмотреть вообще всех а, боссов, которые здесь есть? Получается, у нас вот здесь вот типа такая локация. Да, здесь 7 грехов в виде 7 боссов, которых надо победить. А, получается, что типа какой-то дебаф на тебя действует на каждом боссе. Но у тебя уменьшается здоровье. У тебя уменьшает. Да, хватит огромко-то, а еб мать. У тебя уменьшается здоровье, выносливость, либо у тебя там уменьшается количество м, эстуса, да. С теми эта игра стоит 415 рублей, да. Отзывы у нее так себе, но и не прям самые плохие. Это действительно такая игруха, где у нас есть 7 боссов. С которыми надо драться. Я посмотрел в интернете, так и есть. Что расстраивает меня сразу, да? То, что нет, и тут написано, что это ролевая игра это никакая не ролевая игра, это обычный экшен. Самый обычный, потому что где прокачка? Хотя, не знаю, может быть, что-то после боссов нам дают. Боссов всего 8 в игре, как 8 уровней, грубо говоря. Гордый родос. Это гордость. Он знает, что его воинский меч падет. Тьма будет съедено львиное сердце. Тьмой будет съедено львиное сердце. Одним лишь звездам, горечь известный и утренний стояк, сука, у меня был. Я не успеваю читать. Ладно, давайте всех. Посмотрим. Все семь грехов, все семь боссов. Что они из себя представляют? Я вам покажу. Сила атаки ослаблена, понял? Покажу весь контент игры, ну практически, да? А вы уж скажите мне, стоит ли мне ее проходить на стримах? Расплата. Вообще, честно, как по мне, так неплохая китайская индюшатина. Не отдает она прям так жестко китайщиной. Но идея сама. Такая капхет такой. Понимаете, такой мини-капхет. А, плохо то, что я не вижу или пока не знаю о том, есть ли здесь вообще прокачка, можно ли тут вкачиваться по-настоящему, что-то увеличивать, уменьшать и так далее. Где здесь вообще элементы хоть какие-то ролевой игры, я не вижу, это никакая не ролевая игра, это обычный экшен, Потому что если из Dark Souls выпилите все ролевые элементы, то есть там прокачку, сюжет, там даже какой-то отыгрыш есть же все-таки, да. Там есть кастомизация персонажа, там есть, в конце концов, разветвление сюжета, несколько концовок. Если вы все это уберете, и игра превратится в обычный слэшер. Здесь есть такой мини-сюжет. Ух ты, ебать. У каждого босса, насколько я понимаю. Бля, парень выглядит интересно. Ну давай. Да ебать! Ха! Ой, блядь, на, сука, тебе по ноге! Да ёб твою мать-то! Так, погоди. все таки давай так. А, и что ты сделаешь теперь? Давайте играть за жесткого Щитовика. Блядь, не успел. Ну-ка, давай, блядь, герой. Ай, блядь, слушай, этого босса, по-моему, можно победить. Но, может быть, не сейчас. Ну, включись. Блядь, да ты заебал, ну! Что ты делаешь, вторая фаза? Похоже на вторую фазу. Ах ты, сука, ты мне еще дамажешь в этот момент, когда отпрыгиваешь. А да блядь! Прям мне в ебало прилетело, а? Нет, нет, сука! половину хп ему снял. Короче, ребята, я посмотрел, игра в стиме стоит 415 рублей, что, в принципе, нормальная стандартная цена для инди-проекта. В PSN она стоит 1300 рублей, что тоже гораздо ниже стандартных цен. Сделано, вообще-то, не так уж и хуево, как могло бы показаться. Потому что играется она нормально, абсолютно нормально. Такой Dark Souls для бедных, где вырезаны все локации, где меньше количество боссов, да, но с похожей атмосферой с похожей боевкой. Давайте а -а, расплата. Давайте. Посмотрим. А -а, похоть. Похоть, ребята, теперь глянем. Давай. Пиздим нимфоманку, ребят. Сейчас запиздим нимфоманку. Она изи должна быть, да? Ах ты, сучка. Она, блядь, она на меня закладывает. Дебаф этого холода жесткого. Да ты мразь! Нах! Да почему? Почему я не попал? Сука! Блять, да ну тебя в пизду, ты шо, женщина! Да отвали! Отвали меня! Сука! Ебать, она меня выебла! Это красиво, ничего не скажешь. Бля, я думал, она легкая. Я отступаю. Нам надо посмотреть сегодня просто всех, алчность ну, мы видели, а вот это мы не видели, да, это про, а нет, прожорливость мы тоже видели, кстати, офигенный, прожорливый, мне пока больше всего понравилось. Зависливый Левин Андок, uh, давайте попробуем ее. У нас сокращаются запасы вот этого всего, насколько я понимаю, да, вот это тоже надо потестить, я же это все еще не тестил. Тут у меня есть какие-то, значит, ножи метательные, какие-то бомбочки, я их даже ни разу не использовал. Сейчас Зависливым мрать будем херачить. Смотрите, у каждого босса уникальная локация, уникальный дебаф, уникальные атаки. Тут есть какой-то еще восьмой босс, который скрыт от нас. Ах ты бредище! О! А! а я тоже так умею, смотри! Хо! Ай, блядь! На! Ай, да, бля, хорош! Это что, бумеранг? Серьезно? На. Уберите бумеранг, уберите бумеранг! Да, блядь! Да блять! Нихуя себе! Что происходит? Это две разных, серьезно? Я не понимаю, у меня что, реген здоровья имеется, что ли? Или мне показалось? Да, блядь, на! На! На! На! На, блядь! На, сучка! На! Ай-ай, блядь, ай-ай, сука! Ау! Хилл! Привет! Блин, а все, она обратно на себя приключится. понятно. У нее значит две ипостаси. Вообще вторая мне показалась попроще, я намного больше снял ХП. Я вообще не юзую щит, я переиграл Bloodborne, и теперь вообще забыл, что есть щит. Короче, ходим просто с поднятым щитом до момента. А, ага, это, это не, а, это не работает, щит не работает здесь. На, да блядь! Все пизда. <смех> так, зависть нас тоже одолела. Но мы везде делаем разные успехи. Где-то больше, где-то меньше. Так, кого мы там еще не посмотрели? Зависть посмотрели. А, прожор его посмотрели. Алчность смотрели. Гордость тоже смотрели. Похоть смотрели, еще остался последний, по-моему, да? Лень. Слушай, ну если он ленивый, я должен его выебать на изи, правильно же, да? Это же лень. Ему будет паду со мной драться, ему будет паду меня убивать. Адам умрет, если его силы истощаться. В смысле? Я играю за Адам, у меня даже имя есть, не хераси. Или это Адам? Слушай, игра мне ничего не нравится, серьезно, вот кроме шуток. Как инди проект очень даже неплохо. Китайский уж тем более. Я ожидал, естественно, полного трэша и дерьма. А вообще все не так плохо. Просто это вообще-то никакой не РПГ, это чисто воды экшен. Да, а то так РПГ можно и капхэт назад, что-то РПГ. Где есть РПГ? А ты ленивый ж. Бля, вдруг он сам не будет драться, а на меня миллион человек нашлет. Что и случилось, походу, блядь. Нападла! Здесь просто кучу мобов, пацаны. Это должно быть изи, если они не будут все меня одновременно атаковать. На! На, сука! Ха -ха -ха! На! Блин, да я сейчас тут всех разъебу. Смотри, какой бачок. А. а, нет! По одному их вообще на изи перегасить. Да, у меня реген, я только что заметил, реген есть. Изи игра. Самого Йорда я еще даже не вижу. Я должен сначала одолеть, видимо, его всех солдат. По одному сейчас их перебьем как батьки. Ой, блин, да клёвая игруха! Мне нравится, серьезно, кроме шуток. Мне почему-то она зашла, как инди-поделочка такая, да, китайская. По-моему, очень... Я умираю! Мне нельзя, чтобы я уставал же, мне же нельзя уставать, ебать, я забыл про это дерьмо, прикинь. Кстати, а насчет этого-то? А если я так сделаю? Ты что-нибудь сможешь сделать, например, против вот этого дерьма? Ну-ка, посмотри, как легко, а? О! Айстак! Добил, пидорга! Только смотри, уменьшается здоровье у босса, я вижу, но очень мало. Это что значит, я не понимаю. А, вот ты кто такой? С короной. Я могу здесь промазать? Серьезно? Это он и есть! Это Вот это босс! Это Йорда! Вот это чел! На, педик! НА! Типа, если я убью остальных, то с ними я останусь один на один, и это будет аза. Вопрос, не спавнятся ли они? Скажите мне, что вы не возрождаетесь, что я никак дебил вас пытаюсь всех убить, а вы на самом деле бесконечные, я как дебил в итоге выгляжу. Йорда, это не так же, да? Скажи мне, что это не так. НА! Блядь, если они закончатся, это будет изи дебитого вообще, пацаны. Ну, хотя бы одного босса, если мы убьем, это уже будет заебись, я считаю. Правильно же? Атаку, сэр! На, сука! Смерть! Блять, ну скажи мне, что их становится меньше, потому что я не могу хоть щита, ей-богу, блядь. Такое ощущение, что они откуда-то появляются потом, вот отсюда, сверху, нет? Они должны уже давно закончиться. Блядь, да, да их столько же как будто бы, какого хрена, блядь? Так, я их посчитаю. Раз, два... Блядь. Ай блядь, да их заебёшься считать на самом деле. Раз, два, три... Четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать... Двенадцать, тринадцать. Сейчас я ёбну парочку, допустим, и ставит ли их после этого одиннадцать? Давай ты. Можно изи вообще чтобы его обеззару... Вот... Так, сколько у вас теперь, блядь? Раз... Два... Три... Четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать... ТРИНАДЦАТЬ! НЕТ! НЕТ, СУКА! Бля, я уже, если хотите знать, бьюсь им уже минут 20, наверное, блядь. Блядь, ебать, ебать, вы шо, пацаны? Так я понял, короче, деремся только с Йорда. Ну я пойду там на Йорда выёбываться, но они меня не могут убить тоже, понимаешь? Потому что я, это изи, это изи босс. С которым надо подрочиться чуть-чуть просто. Насука! ебать, ебать. НА, СУКА! Но ему очень мало снимает здоровья! Ух, ебать, ебать, они меня сразу затыкивают, но я могу от них свалить. И просто кружить вот так вот, и будет реген. Смотри, я ему уже сколько куда он делся? Ебать, что произошло? А что произошло это? Что это такое? А! Ну, напади на меня, давай! Да блядь! Ах ты, СУКА! Я съёбаю, съёбаю, съёбаю! Вот сейчас я первый раз захилюсь. Удар побежал. Тихо, тихо, дыши! Тихо, тихо, тихо. Блядь, я так его до утра буду колупать натуре. Алло. Давай. На! Очень мало! О, ничего себе, это третья фаза, пацаны. Здесь что-то новое. Чем мне надо с ним с тобой делать, друг? Блять, а да как? Так, один выбился. На! Да устал, устал, устал! Нет! На! А, я устал, опять ты заебал, уставать! Смотри, он, он перестал лениться уже, он не стал, пацан. И эти ребята стали поагрессивней. Уже не так все просто, как хотелось бы, да? Неужели реально можем завалить этого босса на сегодняшнем видео? Ух, ебать, они меня отпидарахали. Так, мне нужно, чтобы он был один, тогда у нас намного больше шансов. Надо как-то его увести от своих друзей и чтобы он отдельно от них на меня нападал. Математическое мышление, блядь, чтобы параболу просчитать там, нахуй, гиперболу, хуерболу, блядь, я просто называю слова, которые вспоминаю из геометрии. На! Да, блядь, как я бы тебе не попал, хуйнюк? Иди ко мне, пидормак. Иди, пидарлюк. На! <связь> ага, пенисы, пенисы, пенисы, любите анусы, любите а анусы. На! Ебать, да. <связь> ебать, ебать! Ебат. Терпение и труд, Артем. Потом все смонтируем, как будто все было быстро. Ты видишь, просыпается скилл. На, Изи! Вот так вот поковыряем его, поковыряем, да победим, ёб твою мать! От своих дружков гомосеков отойдешь подальше. Блять! На. Спокойствие. На, сука! Я тебя, блядь, выебу, блядь, а единственного! Я просто зачем хочу его убить, ребята? Я хочу посмотреть, если я его убью, появятся ли RPG-элементы. Вдруг они появляются только, когда ты убиваешь босса, а? Есть и быть ленивым, быть упорным и настойчивым. Убить его можно. Блядь, серьезно? На! Ух, ебать! Ебать! Я-я-я-яй, чуть-чуть осталось. Два удара по нему буквально. Два удара, блядь. Блядь, я этим ударом его не, уста... не, не достаю до него. Тихо-тихо-тихо. Нормальная игра, ребят. Я одобряю, короче. Мне понравилось. Понач... Я отвечаю, я на когда начинал в не играть, я думаю, сейчас будет трэш, сейчас будет такая срань. Ща будет такая параша. Оказалось, нахуй! Л-2 искупление. Искупление, сука. Изи! Аватар ленности искуплен, Видимо, ление. Ваше здоровье улучшилось. Присполучен. Вот, мы хотя бы сейчас посмотрим, что происходит, когда убиваешь одного из боссов. И теперь вот здесь все этот босс закрыт. Этого босса мы с вами убили. Заняло это у меня около э, получаса, чтобы его убить. Я же сказал, ребята, что ленивый босс будет самым простым. Он же, сука, ленивый. С его страхи дремлют в проклятом царстве. Все, здесь все заебись. Вернуть пожертвования. Блять, я понял, пацаны. Ебать! Да ну это серьезно так? У меня остался дебаф, который от Йорда. И, короче, с каждым чуваком мне становится херовой. Отступать я не хочу, а если верну пожертвования. То что будет, заново его пиздить надо будет или нет? Аватар греха восстанавливается? Нет, тогда отмена. Все, ребят, все, я понял. Да, мы выяснили. Если ты отзовешь, что дебафс вернул тебе, то тебе придется заново с ним писаться. Соответственно, с каждым боссом. С каждым боссом на тебе все больше дебафов, и тебе становится все сложнее. ⁇ ёб твою мать! Мы, значит, не видели только одного. Вот этого. Тут есть пожертвования. Давайте посмотрим последнего. Чисто глянем, не будем с ним драться. Просто глянем последнего, я обещал вам, что защита по ним в самостоянстве не потеряна. Защита пониженность меня сняли, как вы видите, броньку. И выключили реген, насколько я понял. Ребят, не забывайте, если вы хотите посмотреть, чем заканчивается эта игра. Если вы хотите, чтобы я победил все семь грехов и еще одного какого-то финального босса, насколько я понимаю, напишите об этом, пожалуйста, в комментариях, поставьте лайкос. И поделитесь видео, чтобы оно набрало больше просмотров. Так, мучительная бездна. Ох, ебат, а как-то я с ним драться-то буду. Ебат! Руки надо гасить, да? Нихуёво! Нихуёво! Ну, давай. Ай, блядь! Да блядь! Да блядь! На, на, сука. Я отъехал. <смех> Ладно, мы посмотрели. Мы хотя бы на него посмотрели. Короче, что я хочу сказать. Ребята, мне игра понравилась, мне игра зашла. Мне кажется, что она довольно-таки сложная. Если с каждым боссом на тебя накладывается, побежденным боссом, на тебя накладывается больше дебафов, вот это уже пиздец, конечно. Это уже действительно будет анальная, анальная боль. Поэтому, ребятки, хотите, чтобы мы прошли эту игру, поставьте много лайкосов, пожалуйста, напишите об этом в комментариях, напишите вообще, что вы думаете по поводу этой игры, если кто-то играл, напишите свое впечатление вообще о ней. И поделитесь, конечно, видео, чтобы оно набрало больше просмотров, потому что, блядь, только на вас надежда, ребят. Ютуб меня никуда не засунет, я знаю, канал слишком маленький для этого, я слишком непопулярный, да еще и матом ругаюсь, какой негодяй! Ладно, ребятки, всем спасибо, что досмотрели до самого конца этого видео. Респекты вам жесткие выражаю. Подписывайтесь, конечно же, на канал, если вы еще не подписаны, чтобы не пропустить видосы и стримы. Да. Вступайте в группу ВКонтакте и в Дискорд канал, ссылочки на них в описании. И на сегодня это все. С вами был Мародер 120 Гигабайт. Жестких всем респектов. Йоу!